Так, вот. остановились мы на том, чтобы написать тест, вот теперь уже для этой функции. Вот. У нас в принципе для этого почти все сделано. Вот этот тест. Предыдущий. Просто поменяем ее название. Так. Вот Теперь нам нужно сделать так, чтобы у нас появилось, получилось открепление. Чтобы это произошло, нужно удалить вот как сделать. Сначала мы удаляем связь первую, создаем дырку в базе данных, а потом мы удаляем последнюю связь. Но в алгоритме есть некоторая хитрость, что если мы удаляем самую крайнюю связь, но прямо слева от нее или перед ней да, есть связи дырочные да, то есть после то все до тех пор пока они есть такие дырки они все освобождаются разом то есть мы не удаляем вот, вот момент удаления вот этой связи на самом деле удалим сразу две полностью то есть размер баз данных уменьшится <coughs> и когда она закроется да, то есть она будет мест, мест, место на жестком диске меньше занимать Когда они в конце, а когда ты дырочная посередине. Ну вот, я сначала дырку сделал, да, потом удалил из конца из-за того, что э, перед конечной связью э, вот этой, да, которую удаляю, есть вот эта первая, э, и так как она дырочная, она тоже будет э, освобождена. То есть удаляются а? сразу обе, и ага. размер файла уменьшится. То есть такой, вот это вот да конкретная ситуация для этого теста значит что мы делаем В принципе вот сюда отличается он только одной строчкой так вот он появился запускаем так это нам уже не интересно Теперь дальше прыгаем. Ну, вот мы попали вот как раз в эту ситуацию. Он заметил, да, что последняя... То есть, связь, которую мы удаляем, она является последней. Uh -huh. вот. Дальше что он сделает? Он уменьшает размер баз данных на, на единичку. Ну, конкретно размер тех связей, которые используются то есть реальный размер, Количе... именно в количестве связей. Вот. И дальше он смотрит. Вот, допустим, у нас есть несуществующая связь, следующая, и она не является нулевой связью. Вот, собственно, здесь я писал комментарий об этом. Вот. И он пытается то есть, смотреть как бы влево и до тех пор, пока там есть вот эти дырочные связи. Ну и, собственно, вот что он делает. Он берет эту дырочную связь, это указатель на нее, получает ее индекс. Кстати, все очень забавные арифметика на темы этих указателей. Да? Вот у нас есть, начало, ну, грубо говоря, массив связи. Да? Чтобы получить из него связь, можно индексатором пользоваться, как обычно традиционно используется в языках программирования, да? через скобочки квадратные. Вот. А можно через плюс сделать. То есть мы прибавляем единицы, но на самом деле прибавляем э, 128 байт. Вот. А, и можно за счет вот этой же арифметики превращать указатель обратно в индекс. То есть мы из э, указателя э, вычитаем начало, точку начала этого массива. И э, арифметика опять же также работает, что есть, у нас там было огромное количество байт, да, мы отсюда вычитаем. Тоже еще одно огромное количество байтов и получаем ровно единичку. Да. А, то есть именно количество вот таких вот структур клинк. То есть э, здесь неявно происходит там. Сколько я помню. В общем, что-то.. Здесь точно умножение, я знаю, неявно происходит. А здесь неявно деление происходит. Ну, когда это вот ассембле превращается. Так. где мы там остановились. Кстати, удобно, вот есть такая штука, коллстек, да, всегда видно, где ты находишься в процессе откладки. Вот. Ну, в принципе, чего у нас там происходит? Можно Смотреть, что происходит в данный момент в базе данных. Вот, допустим, у нас есть Pointer toolinks, это как раз а, та самая нулевая связь. И вот что здесь произошло. Когда мы добавляли дырку. У нас э, э, вот конкретно здесь хранится корневой элемент э, двусвязанного списка. Вот. Э, написано, что это единичка. И написано, что всего их один. Да, то есть, уже и они уже даже посчитаны. Так. Значит, теперь возьмем связь первую. Это делается вот так. Вот. В ней... Э, она не является корнем для списка, да? но она, она знает о своих элементах слева и справа. То есть, говорит, что слева единичка, то есть она сама, и справа единичка она сама. Вот. И когда будет добавляться много дырок, они будут друг на друга сладятся через свои индексы. Вот. То есть, получается, у меня как бы, на самом деле, структура связи, она вот она всего лишь, но одновременно она участвует, скажем так, она участвует вот здесь вот, может она, вот за счет вот этих значений, она может участвовать в трех деревьях связь, да, и, и быть началом еще трех деревьев, то есть в шести деревьях участвовать может одна связь. Это делается для того, что вот это, по сути, индекс по то есть деревья обратных связей, то есть мы, когда у нас есть какая-то связь, да мы не только знаем какое у нее значение, да, то есть source, linker и target, но мы еще знаем все те связи, которые ссылаются на нее через source, на кого она ссылается через source в каком-то элементе дерева, да? кто на нее ссылается через target, кто на нее, то есть где она участвует и так далее ссылается на нее через линкер, да? то есть, кто ее использует в качестве линкера. Вот Таким образом, получи, получаем исчерпывающую информацию о всех взаимосвязях. И, собственно, из-за вот этого у нас и получается 128 байт. То есть, минимально, если вот эти данные, их всегда можно отбросить, их можно не хранить, Uh -huh. а, а, то есть минимально, что нужно для того чтобы база данных построилась, это вот эта информация. Ну и возможно время. Но время тоже вещи не обязательно. Это я так добавил, чтобы симметричность была. То есть, если, точнее, чтобы кратность степени двоек была, чтобы здесь было 16 полей. Так-то их 15 получалось. Так, okay, погоди. Uh, source, target, Linker. <coughs> Вот, честно говоря, непонятно. То есть у тебя запись вообще состоит из трех элементов, правильно? Ну вот смотри, вот это ее значение, по сути. То есть, если мы говорим в терминах SQL, то можно сказать, это три колонки. Да? А вот это, если в терминах SQL индекс ко всем этим колонкам. Что означает? Точнее, три индекса. А? Source, таргет и линкер. Ну условно говоря источник. Source, это сорс это начало. Линкер я его просто написал вот сюда. Короче это связка или глагол. например действие на да, какой нибудь или тип связи. Связка глагол. Есть, тип. Объект, предикат, объект, предикат да? да это предикат и таргет это конец объект и так далее предикатом является source ой в смысле субъект да. source это субъект кто производит какое-то действие условно говоря над каким-то объектом ну, то есть например небо синее да то есть, небо – это синие, ну, или небо имеет свойство тут синие. Да-да-да. Яблоко вкусное, там и так далее. Кстати, строку но я по символу разобрал. А, вот. Но я, у меня есть еще вариант двойных связей, да, когда они не типизированы, поэтому я здесь хитрость еще сделал, я разместил их, а, у меня-то оно везде воспринимается, что линкер как бы на втором месте, а, ну вот, если картинку смотреть. Это лингвистически так привычно, поэтому я э, так делаю. Вот там, где subject, object и предикат, э, там немножко по-другому это все. Там как раз предикат, по-моему, в конце. Ну вот, конкретно... А это несущественно, как это записывается. Да, несущественно. Вот конкретно вот эта картинка имеется в виду. То есть, вот здесь и Source, Linker, и Target. Ну, рисуют. В основном по-другому, вот, чуть ну, как, ниже. Как угодно ты, можно. стрелочка. В смысле, чуть -чуть стрелочка. Ну, у тебя, в принципе, так есть. Начальный элемент. Вот желтая линия, которая внутри там, левого круга, mm -hmm. она ну, как бы не имеет значения. И не, сред... ну это просто вот желтая линия относится к вот этим а, трем большим кружочкам. Ну, То вот есть вот она вся. Кружочка, осмотрение. На самом деле это два кружочка, и третья это желтая линия. Ну, есть еще один вариант визуализации, сейчас покажу это у меня здесь это было, сейчас быстренько не буду вот да это не очень хороший редактор попал у, у него фон не ну, Нет, это ну нет, вот, да. здесь не масштабируем сейчас, секунду сама смысл это есть, ну вот там зеленый кружок да видно, в принципе вот сейчас будет видно зеленый кружок это и есть тип смежи. Короче, есть, вот. обычно рисуют. Вот. То есть, можно так это сделать. Возможно, вот эту штуку тоже надо рядом будет выложить на гитхабе тоже. У меня просто все это есть в векторе, я могу просто еще сделать на английском названии и все. То есть, вот это вот не типизированная связь, а это типизированная. Она может быть представлена как вот здесь мы видим, да, встроена. То есть, у нас всего лишь одно значение добавляется либо а, она можно ее обозначить как отдельную вот такую же связь то есть еще две, две вот таких а, а, нити нетиперов сделать сделать непетеровная связь это как ну вот она просто есть начало и конец все винкеров а, никаких нет. в базе данных как записывается так линкер? вот вот, а, вот так хранится только вот эти два поля и а, его вообще нет ноль его не существует. То есть там э, структура данных в два раза проще. Но если совсем хочется, я сейчас его открою. А, возникает вопрос, о чем принципиальное отличие, то, что есть линкер или нет линкера, если связь все равно есть? есть ну, Понимаешь, а, есть, есть разное количество применений. Сейчас, секунду, я просто покажу тот самый файлик или нет? Ладно, просто сейчас открою весь проект, который с двойными связями работает. Так это два отдельных проекта? Ну, они в одном репозитории лежат, но сейчас они в виде двух отдельных, потому что сначала разрабатывался с тройными связями, потом мы долго штурмовали эту идею, пытались ее провернуть, и пришли к выводу, что можно попробовать сделать вариант двойных связей. И он тоже показал свою практическую применимость. Вот. Поэтому их нужно будет сравнивать. Алло, полагаю, сейчас все зависнет и будет в течение минуты-две компьютер отвисать. В общем. Ну, я, конечно, понимаю, но я ничего сделать на. часов собственно. в смысле картинки нету а -а -а отключился демонстрация экрана она зависла блин я конечно извиняюсь надо еще подождать ну, давай завершать вообще честно говоря сейчас ну, видеоролик сборка... у нас всего 15 минут и я предлагаю вот еще буквально 5 минут, чтобы ответить на твой вопрос, и чтобы уже закрыть эту тему. Так, ладно, в общем, вроде все пришло. А, ну, понятно, Виде выключи. Кто? Ты. Это же тоже мне процессор сажает, потому что он его рисует. Вот так. Вот еще включилась сейчас mm -hmm. mm -hmm. вот двойные связи двойные связи это так вот оно тут кстати видишь тоже здесь уже просто по-другому структурирована вся структура проекта вот здесь э, все на Компоненты сделан, то есть подготовлены для того, чтобы это буквально фрейворком стало, на котором можно что угодно делать. Вот И здесь, видишь, есть специальная папка Pairs, то есть парные связи. Рядом будут триплеты. И сюда я потом добавлю вот то, что сейчас тестирую. Mm -hmm. вот. Ну, вот тут вопрос. Назначения, если разные, то может действительно два разных проекта. А, назначение, назначение у них очень похожи. Дело в чем, что, а, например, да, есть такая вещь, как последовательности. Ну, кстати, вот она, структура связи, а, тоже вот. А, она, как видишь, раза в два меньше по размеру. По сути, она так и есть, 64 байта. Вот, здесь есть только Source, есть только Target и два, два дерева. Чтобы обратной связи были. Но здесь дерево. Два деревья объединены. То есть есть одно большое глобальное дерево, которое начинается Собственно, вот здесь В начале базы данных. Вот. Ну, это компактный вариант этой же базы данных, да, где можно. Либо хранить все так же. На самом деле размер идентичный получается. То есть, иными словами, вот здесь вот нужно две да, связи, чтобы представить. То есть, вот нужно две вот таких вот нетипизированных связи, чтобы представить типизированную. И арифметика или случайность, в общем, практика показала, что у нас есть 64 байта. Это вот эта связь нетипизированные вот и у нас есть э, вариант э, 128 байт тут ровно в два раза больше вот эта связь э, занимает то есть в принципе они эквивалентны но надо сравнивать структура данных немножко отличается и надо сравнивать насколько что удобнее э, то есть с одной стороны, это проект, который имеет практическую реализацию, с другой стороны, он все-таки создавался изначально как исследовательский. Okay. Вот. И первая основная задача, почему я сейчас тест э, пишу, чтобы покрыть эти все тестами, чтобы точно знать, что можно, что нельзя, что, какие есть возможности и как быстро все это выполняется. То есть, э, чтобы можно было сравнивать, например, с аналогичными примерами из SQL, MongoDB и прочими базами данных, да? И э, уже даже между самими базами данных. Потому что, вот, например, двойные связи здесь, они используют только c А у тройных связей ядро написано на C. То есть э, есть уже разница еще и на уровне языков. Так что... Ну, то, что на все интереснее. там возникает вопрос еще про индексы там, и прочее, поэтому в следующий раз... Да. В общем, структура э, дерева, э, структура двусвязанного списка... Не дерево, а здесь двусвязаный связок. То есть, я, короче, использую поля для двусвязанного списка, ой, для, то есть, поля, которые использовались для индекса. В том случае, если это дырка, да то я их использую как двусвязанный список. Ну, по наглому, конечно, я делаю, но Что делать? памяти у нас лишней нет, поэтому Лучше экономить. Причем, как вы получаете, что связь она существует в двух режимах. Либо она освобождена и ждет, пока ее используют заново, либо она существует и там все поля заполнены. Вот, ладно, пробуем. Всё сработало указатель уменьшили еще раз, то есть два раза уменьшили то есть вот как раз по сути уменьшили размер баз данных ровно на, на размер двух связей а, так, еще разок ага, уже вышел потому что осталась только нулевая связь угу. Всё, то есть, а... создалось две две, да? да, да. И